Здравствуйте, уважаемые пользователи! Тема этого видеоурока – «Ввод в эксплуатацию основных средств». Основным средством с точки зрения конфигурации «Бухгалтерия для Украины. Редакция 1.2» считается объект, уже введенный в эксплуатацию. При оформлении операции «Ввода в эксплуатацию» определяются все параметры учета основного средства. Список основных средств и других необоротных активов Хранится в справочнике основные средства, в котором регистрируются только самые общие так называемые паспортные данные об основном средстве. Параметры учета основных средств хранятся не в справочнике, а в специализированных регистрах сведений, движение которых формируется при проведении документов ввод остатков или ввод в эксплуатацию. Учет на счетах учета основных средств ведется только в разрезе основных средств. Остальная аналитическая информация хранится в регистре сведений местонахождения ОС «Бухгалтерский учет» и ведется в разрезе подразделений материально ответственных лиц. В процессе урока, посвященного изучению темы «Учет капитальных инвестиций», были сформированы документы по оприходованию на счет 1521 станка фигурного плетения, а также по оприходованию на счет 1522 и последующему увеличению стоимости объекта строительства «Недостроенный павильон». На этом уроке мы введем эти объекты инвестиций в эксплуатацию. У нас на экране открытое окно программы «Бухгалтерия для Украины. Редакция 1.2», в котором активна закладка «Основные средства. Панели функций». Переходим в журнал документа «Ввод в эксплуатацию ОС» и создаем новый документ «Ввод в эксплуатацию». В первую очередь перейдем в меню Операции. Как вы видите, документ «Ввод в эксплуатацию» может работать в трех режимах. Выполнять три операции. Ввод в эксплуатацию оборудования, объектов строительства и выполнять ввод основных средств в эксплуатацию по результатам инвентаризации. В данном документе мы предполагаем ввести в эксплуатацию оборудования, поэтому выбираем этот пункт из меню и начинаем работу с документом. В шапке документа представлены стандартные реквизиты, которые заполняются автоматически при формировании нового документа из настроек пользователя Это «Организация» и «Ответственный». Остальные реквизиты распределены по закладкам «Основные средства», «Общие сведения», «Учетные данные», «Дополнительно» и «Комиссия». Давайте перейдем в первую очередь на закладку «Основные средства». Выберем в реквизите оборудования. Оборудование, которое мы с вами вводим в эксплуатацию. Предполагается ввод в эксплуатацию станка для фигурного плетения. При выборе оборудования автоматически заполняется налоговое назначение оборудования. Исправим значение склада, так как станок числится в учете на складе главный склад. И перейдем к заполнению табличной части. Добавим строку табличной части. И выберем «Основное средство». Как мы уже говорили, информация об основных средствах хранится в справочнике «Основные средства». И если в справочнике номенклатура «Станок для фигурного плетения» – это одна позиция, по которой ведется количественный учет, то в справочнике «Основных средств» по каждой позиции необходимо создавать новый элемент справочника в связи с тем, что основное средство должно быть уникально во всем справочнике. Нетрудно заметить, что справочник «Основные средства» уже содержит целый список станков фигурного плетения, что позволяет нам очень легко создать новый элемент путем копирования существующего. Выбираем элемент, нажимаем кнопочку «Копирование», после чего нам остается отредактировать наименование, напрашивается изменение порядкового номера, 35-й, После чего в реальной жизни, конечно же, нужно заполнить заводской номер и номер паспорта реальными цифрами и, возможно, изменить дату выпуска. Но в нашем тестовом примере мы этим заниматься не будем. Сохраним карточку основного средства и выберем новый элемент в строку табличной части. При необходимости можно присвоить инвентарный номер по формату предприятия и перейти на закладку «Общие сведения». На этой закладке расположены два реквизита. Реквизит события определяет событие, которое происходит с основным средством при формировании текущего документа. События, которые происходят с основными средствами, регистрируются во всех документах учета основных средств. Для фиксации этих событий предназначен регистр событий основных средств организации. Событие выбирается из справочника «Событие с основными средствами». И пусть вас не обманывает то, что вот сейчас в справочнике мы видим с вами только одну позицию, которая совпадает с событием введения в эксплуатацию. Если мы нажмем кнопку отключения отбора», мы увидим достаточно обширный список возможных событий с основными средствами. Такими как, например, введение в эксплуатацию, консервация, модернизация, перемещение и так далее. Справочник может пополняться пользователями и отражать любое событие, но в рамках предопределенных видов, которое при формировании или редактировании элемента выбирается из регламентированного программой перечня. Подтвердим выбор события введения в эксплуатацию и перейдем к следующему реквизиту закладки Общие сведения. Способы отражения расходов по амортизации. При нажатии на кнопку выбора значения реквизита» мы попадаем в справочник «Способы отражения расходов по амортизации», в котором определяются и хранятся способы отнесения расходов по амортизации необоротных активов на затраты предприятий по бухгалтерскому учету. В этом справочнике указываются самые разнообразные способы получения базы для распределения амортизации, счета и аналитика для отнесения на затраты. Давайте откроем для редактирования способ отражения расходов, который предполагается использовать в документе. И на его примере познакомимся со структурой карточки справочника. Это удобнее будет сделать, если мы развернем карточку на весь экран и отметим, что кроме стандартных реквизитов наименование и организация, Элемент справочника содержит табличную часть, которая может содержать как одну строку, так и большее количество строк для тех случаев, когда сумма амортизации может быть отнесена на разные разрезы учета затрат, как в данном случае, когда часть затрат будет отнесена на счет 91 общепроизводственные затраты, а другая часть на счет 23 основное производство. В каждой строке табличной части указывается счет затрат. Для счетов 9 класса определяется налоговое назначение затрат. Кстати, нам необходимо внести поправку и выбрать действующее в данный момент налоговое назначение хоздеятельность. Поле налоговое назначение ДС в том случае, если оно соответствует налоговому назначению основного средства, можно оставить незаполненным. В противном случае нужно выбрать из справочника нужную позицию, при необходимости можно указать статью «Затрат на улучшение основных средств». Далее идет описание аналитики счета и, собственно, поля ввода для определения конкретных значений аналитики. В данном случае аналитика определена, мы ее исправлять не будем, только дополнительно акцентируем ваше внимание на том, что набор аналитических разрезов в строках документа отличается и соответствует настройкам счетов затрат. При выборе 231 счета реквизит «Налоговое назначение затрат» недоступен для редактирования. И, конечно же, нужно остановиться подробнее на заполнении реквизита коэффициента распределения. В тех случаях, когда введено несколько строк, сумма амортизации распределяется по направлениям затрат пропорционально значениям этого коэффициента. То есть, если указаны одинаковые коэффициенты, затраты будут распределены равными частями. И если в табличной части присутствует только одна строка, коэффициент должен равняться единице. Давайте запишем отредактированный нами элемент справочника «Способы отражения расходов по амортизации и улучшению» и выберем его в качестве реквизита «Способы отражения в форме нашего документа». Следующая закладка – «Учетные данные». Название этой закладки говорит само за себя. Именно здесь расположены реквизиты, при заполнении которых определяются параметры учета основного средства как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Давайте вспомним о том, что в восьмой версии 1С предприятия реализована возможность отметить в форме документа реквизиты, обязательные для заполнения, без заполнения которых документ не будет проведен. Такие реквизиты имеют красную полосу внизу поля ввода данных. Как нетрудно заметить, большинство реквизитов этой закладки обязательно для заполнения. Реквизиты подразделения и материально ответственное лицо не обязательно для заполнения, но все же, Давайте выберем подразделение, по которому будет учитываться основное средство, цех 1, делянка плотенных меблев, материально ответственное лицо, например, Ефимов Николай Олегович, и счет учета основного средства 104. При выборе счета учета автоматически подставляется группа основного средства и способ начисления амортизации. При желании эти значения можно изменить, но мы с вами согласимся с тем, что предлагает система. Просто констатируем факт, что при выборе группы мы попадаем в справочник налоговой группы основных средств, который содержит полный список групп основных средств в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины. А также посмотрим, какие способы начисления амортизации доступны для основных средств, которые учитываются на счете 104. Как вы видите, в системе реализована возможность начисления амортизации по прямолинейному производственному методу, методу уменьшения остатка, ускоренного уменьшения остатка и кумулятивному по сумме чисел лет. Рассмотрение особенностей начисления амортизации этими методами выходит за рамки нашего урока, поэтому выбираем прямолинейный и определяем сроки полезного использования основного средства. Вводим значение срока в месяцах, 60 месяцев. При вводе срока использования в бухгалтерском учете автоматически подставляется точно такой же срок в налоговом учете. При использовании прямолинейного метода или же метода уменьшения остатка, ускоренного уменьшения остатка, кумулятивного метода, возможно неравномерное распределение годовой суммы амортизации по месяцам внутри года. Для этого используется справочник «Годовые графики амортизации». Каждый элемент справочника содержит способ распределения годовой суммы амортизации по месяцам. Для каждого месяца можно установить долю годовой амортизации, которая будет начисляться в этом месяце. Доля рассчитывается относительно общей суммы долей всех месяцев. Соответственно, для каждого месяца доля может быть больше единицы. Например, в данном конкретном случае сумма долей составляет 12. Из чего следует, что в апреле будет начислена 1 шестая суммы годовой амортизации, так же как в мае, июле и сентябре. В июне будет начислена одна двенадцатая часть, а в августе одна четверть. Если мы не используем графики амортизации, мы не выбираем элемент и оставляем поле выбора реквизита незаполненным. При необходимости можно ввести ликвидационную стоимость. Отметим, что счет начисления амортизации и счет учета до оценок ОС – был заполнен из настроек системы автоматически. Напоминаем, что при необходимости можно отредактировать автоматически заполненные реквизиты вручную. Заполнение данных на закладке дополнительно сдал-принял и закладки Комиссия имеет значение для заполнения реквизитов в печатной формы документа. В учебном примере мы их заполнять не будем, поэтому давайте запишем и проведем документ. Документ проведен, и мы можем ознакомиться с результатами проведения. В бухгалтерском учете формируется проводка по счету учета нашего основного средства в корреспонденции со счетом инвестиций 15.2.1 на сумму первоначальной стоимости объекта а также движение по целому ряду регистров сведений, которые предназначены для хранения необходимой информации об основном средстве и параметров бухгалтерского, налогового и регламентированного учета, в первую очередь параметров начисления и отражения в учете амортизации. С составом и структурой этих многочисленных регистров как раз очень удобно знакомиться в окне результатов проведения документов ввод в эксплуатацию что вы самостоятельно сможете сделать вне рамок этого урока при анализе движений любого такого документа. Мы же с вами пойдем дальше, закроем окно результатов проведения и вооруженные полученным опытом по вводу в эксплуатацию основных средств введем в эксплуатацию объект строительства «Недостроенный павильон». Снова добавляем документ «Ввод в эксплуатацию», проверяем заполнение реквизитов в шапке, Переходим на закладку «Основные средства» и выбираем операцию «Объекты строительства». Состав реквизитов на закладке «Основные средства» изменился, и у нас появилась возможность выбрать объект строительства – недостроенный павильон. Автоматически подставляется счет учета капитальных инвестиций 15.2.2. Нажимаем кнопку «Рассчитать суммы». Суммы берутся по данным бухгалтерского учета объекта капитальных инвестиций. В табличную часть «Основные средства» добавляем новое основное средство, которого у нас в справочнике «Основные средства» на данный момент не существует. Поэтому я рекомендую перейти в папку «Будивли» и в этой папке «Добавить новый элемент». Вводим наименование Павильон. Переходим к заполнению остальных полей. Полное наименование заполняется автоматически, и мы его можем при желании отредактировать и при необходимости заполнить остальные реквизиты. Обязательным для заполнения является только реквизит наименования. Записываем новый элемент. Закрываем карточку и подставляем павильон в табличную часть документа. На закладке «Общие сведения» Оставляем неизменным реквизит события, ввод в эксплуатацию и выбираем способ отражения расходов по амортизации. На мой взгляд, нам вполне подойдет способ отражения расходов по амортизации с наименованием «Администрация». Давайте проверим его настройки. В этой настройке затраты относятся на счет 92, административные расходы, налоговое назначение, хост деятельность. Статья «Затрат на улучшение услуги по ремонту» и установлена вполне приемлемая аналитика по счету. Подразделение «Администрация», статья «Затрат», «Амортизация основных средств», «Административные затраты». Закроем карточку и выберем этот способ отражения расходов по амортизации в реквизит документа. Переходим на закладку «Учетные данные». Выбираем подразделение «Администрация». Материальное ответственное лицо ⁇ Арефев Денис Олегович. Счет учета 10.3. Будиллета Таспоруды. При выборе счета учета у нас автоматически заполняется как налоговое назначение, так и налоговая группа основных средств. И способ начисления амортизации прямолинейный. Счет начисления амортизации и счет учета до оцены ОС был заполнен еще раньше. Определяем срок полезного использования 120 месяцев. Срок полезного использования в налоговом учете заполняется автоматически тем же значением. График амортизации мы не будем использовать. И ликвидационная стоимость 0 гривен нас вполне устраивает. Теперь все готово для проведения документа, что мы с вами и сделаем. Проведем документ и перейдем в окно результатов проведения. В бухгалтерском учете формируется одна проводка по вводу в эксплуатацию недостроенного павильона на счет 10.3. Как мы уже раньше говорили, выполняется масса движений по большому перечню регистров сведений, хранящих информацию по учету данных и параметров учета основных средств. Закроем окно проведения документов. Документ «Ввод в эксплуатацию объекта строительства» форму списка документов ввод в эксплуатацию ОС и подведем итоги урока. Ввод в эксплуатацию основных средств осуществляется при проведении документов ввод в эксплуатацию ОС. Счет бухгалтерского учета основного средства и группа налогового учета определяется только в результате операции ввода в эксплуатацию и не подлежит изменению в течение всего срока эксплуатации объекта. В зависимости от счета учета капитальных инвестиций определяется операция документа ввода в эксплуатацию, оборудование или объекты строительства. При проведении документа ввода в эксплуатацию формируется движение справочных регистров сведений, которые регистрируют всю необходимую информацию об основных средствах. На этом уроке мы ввели в эксплуатацию оборудование и объект строительства в качестве основных средств, которые учитываются на счетах 10 группы. На следующем занятии мы рассмотрим особенности ввода в эксплуатацию других малоценных необоротных активов, которые учитываются на счете 11.21 по объектно. На этом урок закончен. Благодарю вас за внимание.